Ай, желаю успехов тебе, Макс Вехов Итак, у меня тут события, Упаковка крупного, крупной Поставки 49 аудиодисков Вот они И пластинка Мастер вот, я нашел вот такую коробочку, вот, вот что у меня есть, подушные материалы какие, вот, пенопластик, тут еще там всяких, всяких там много всяких. Вот, а это я вот буду, вот, кстати видите, вот, эти вот с пупышками вот эти вот эти, я их буду, сейчас нарежу. Буду вставлять, буду вставлять вот так вот сюда по кусочку ну, вот вот вот это вот нарежу и буду сюда вставлять по кусочку каждый диск вот музычка моя играет кстати кавера она то я нападает итак продолжаю мне нужно нарезать 49 прокладочек на каждый диск Ладочка, такое размерочка, ну такого можно. Вот блин, штука. а сразу можно. Сразу можно в диски вставлять Время, время идет. Вот. Ну, вот так она будет. Опа. Опа. ме точнее называется рекламка Музычка играет моя. Это Хиивайт. Там играл, ну я понятно на ритме гитаре моя песня так сказать придуманная. И на барабанах Падан. Случай играл. Лайф и душен с барабанчиком. Чисто квинтица играл. Вот, ну и у меня что я на я играл Вот, записали. А, на, ги на соло гитаре играет Алексей Викин <coughs> Он играл в группе Марталиум. Получается со мной э со мной играл в этом, как его. Или револьт только. Да. Не мы записали только две темы с Алексеем, а с Балданом мы записали три темы. Так вот, сейчас делаем... Вот. Да. А, ну да, на вокале это слово. Да. не сказал. О, да, это проекты Беттула, Эрих, эм, там еще славянский хардкор короче, а у него много проектов, как у меня, полно. вот Музычка классная получилась, жаль, конечно, что тем мало записали. семьи у людей такое нету желания вот у банана нет желания барабанить я сам барабана хочу есть желание барабанить вот. алексей семья у него там что-то не знаю что там как он там, куда он там делся вообще исчез с радаров забил на музыку, может быть, временно. Может, он вообще женился, может, у него... Это как его, жена ребенка родила, Идет ребенка не знаю, да. Дети соплевые, конечно. Хотя мы ежевым, по-моему, музыкантов, которые, которые музыка не мешает. Вот, семья не мешает. Музыка не пациент. И вот, сейчас мы это сделаем. Так что кто не успел купить его проблемы, думаю, что-то там. Я тоже кое-что не успел купить. Тоже там находим. Были там диски. Тестомент был. Альбом Демоник. Нет. Ещё было шуток, тоже не успел купить. Так, <coughs> вот это бы продажа мне бы, блин, месяц назад я бы себе столько панок купил бы, всего <coughs> успел бы купить. <coughs> так. Ну, хоть родословно, тоже семья у него есть, жена, и семья ему не мешает музыкой заниматься. Это, это классно, главное, музыка, как и у меня. кладочки сделать так там еще прокладки надо делать между дисками <coughs> между дисками делать прокладки коробки конечно эти китайские такой фуфу -фу. ну других да еще буду коробки покупать Вообще человек хотел без коробок, мне бы тогда головняк бы, блин, без коробок бы в тубу засунул бы еще, мне человек захотел в коробках, блин. а мне лишний головняк, еще говорит, ну что отправишь, а, ну могу отправить, конечно, пануть, если доехала и побилась, чуть. вчера запутил, сегодня... а мне только вот сегодня, что мне, заняться больше нечего, я тоже сделал полно, вот заставку вода заставка воды машину принять надо вот такое Всё. Да, я очень много дисков стало Сейчас мы запакуем все. Вот, время тикает, время идет, блин. Все отправить надо. через смс-то должна прийти. За посылку получу. Где-то еще. Все посылку получать надо, да? еще так просто как Казутся. Классный альбомчик. Все, с этим я забрался. Так, эти точки мне самому нужны. Дополнитель вот на полбушек но пол, приходится нормально. Вот эти были тут эти, ну, как да, они нам нужны. Я буду, наверное, использовать вот эти штуки между, между прокладкой, как диски. Или, или, или, какой-нибудь, я картон у него. Или как-то можно опушить а там у ну, него есть целый кулек Вот кулек всего Всякой фигни тут, мало Вот сколько, это полно что. Сейчас делаем лекало Делаем. Вот мой садичок. отвлекало. Вот так, сделаем все. Берем что там с коробкой, коробку вошло так как я хочу, не Еще рано. вот дисков нафига как-то а халява типа шара где дешево дешево продавали или на меня еще вот, когда-то их толком никогда и не слушал и диски были вот. сейчас покупаю только то что нравится уже много лет А так, еще один диск и все. Так вот это будет пол. наверное один диск наверно ничего ложить просылку надо да. так теперь я уже знаю сколько она на чего получается один диск нафиг например вот так вот так это как прокладки пойдут туда на, на дно на дно на стенки Темки этого как его. Я сейчас играл оригинал твои на паре. И сейчас играет оригинал на Паре. А, вот же диск еще Так, вот сюда. Так, начал сюда. Вот так. То, значит, вот так, вот так, вот так, это сюда, это тоже сюда, чтобы не годится для прокладки вот это пойдет как прокладочка Тешу надо вот. вот прокладочка хорошая будет работал что-то надо делать я не помню что делать да так а ну, пресс, вот это можно вот это и вот получается О, это уже час дня нужно еще пройти. Ну вот, готово. Так, вот готово. Теперь мы дальше работаем. Вот так вот. Вот накладочки. Вот, так, так, да, это, блин, целый процесс нафиг. Так, это, значит, надо, так, поврезаем сейчас нафиг, вот это вот все. Вот эти отрезки непонятные. Какие-то каши, мал. А каша, мота каша. Ну вот же она будет весить, это посылка. О, соляк классный. Что это у вас, солячок? Ну вот сюда. Виу, виу, виу. Дать я ничего не буду чтобы вы видели как какой-то процесс есть и делать конечно есть чуть -чуть. Ну. целая эпоха Фух. учитесь продавать ребята вот лучше Кто может похвастаться таким, такой сделкой. И менеджмент это жесткая вещь. Сам себе менеджер, сам себе хозяин, сам себе режиссер. Вот так вот раз, и диском два, придавим и все. закончила сейчас включим еще что-нибудь а может тоже же самое отключим у меня на компе особо ничего не Так. так. Вот ещё. Вот Ой, вот ещё. О, О, не дано. Посылочка, наверное, пришла уже. Сейчас. сейчас порежем. А было бы-то в тубе, и никакого головняка нет. Ну по деньгам. по весу те, те же деньги а ну да может мне когда эти, эти коробки искать может киви коробки да уже я ж не знаю сколько стоят киви коробки у нас не знаю тоже сколько стоят новые коробки вижу, китайские но тут тоже в принципе у меня и китайские есть и, и не китайские тоже есть китайские и не китайские. А, ну а что, вот так, да? Ну, выйдет так, да. Вот. Получается уже больше половины есть. Четыре стопки будет. Что. Остальное, что она наполню чем-нибудь каким-нибудь мусором. для диджей колдуна а я уже на был отослал свое демо называется диджей колдун там на 58 минут чем-то альбомчик такой получился такой что-то такое кибер грань панк какой-то ну короче там музычка и электронная и, и да там присутствует Называется альбом Лайк в тут дизлайк в ребро. Я думаю, оригинальное название. Довольно таки. Следующий альбом, понятно, будет лучше намного, качественнее. И по звуку, там я уже барабаны прописал уже часть. А как часть? Наверное, на альбом уже да? да не, мало. Там как, темы короткие. Там еще электронные вставки будут. Ну, может быть и на, и на я, еще, я еще не знаю. Потом надо послушать и гитары подбирать. Вот это все дело. Может клавиши еще туда нарушаю, посмотрим. Я еще подумаю. Я еще подумаю, что там... Что-то можно будет сделать. So much! Вот. Сейчас мы это все дело сделаем. Это ссылка в документальный фильм у меня будет. Где-то на час, наверное, да? с, такими, с такими темпами. Ну а что сделать? Процесс такой долгий оказывается на самом-то деле. Надо сегодня успеть отправить до пяти часов, чтобы посылочка ушла до пяти часов, желательно. Вот. А, в принципе, ну ладно, вот, вот так. нормально вот, вот, так чтобы было все толстая была ну да это в принципе толстая толстая по бокам чтобы было все до чтобы была так вот сюда это сюда Ну, а сейчас, мы, сейчас я делаю более толстые эти самые закрывающие, так сказать, стенки, чтобы были где-то, а, чтобы была хорошая просмотрка. Ну, вот так вот. доехал все много все в порядке вот тут вот сейчас все сделаем как надо это ты это и вот теперь, блин, не стыдно будет отправлять, God, unfortunately. Завершающую, так сказать, строить стену. кладок раз, два, Думаю, сколько, уже сколько много. Думаю, много Вот так вот. Так, и так, еще надо. Еще надо, еще надо. Где еще здесь, а? полно уже Сейчас будем все сделать. Много осталось. Ну, а вот, сейчас тогда бухаем. Ну Вот, телефончик тут был когда-то, ну, подарил сломанный купить зачем ну, кому-то надо покупает покупает пускай платят почтой у ну, нас счет он точл посылку оплатил. Привет на новой почте я директор. Прикуха у меня такая была, директор на новой почте. Вот. Я уже там больше года не работаю. Честно говоря, тяжело там, конечно, физически. Очень тяжело было. Я, честно, и не смог там... Так, это сюда, сюда. Ну, а это сюда, вот так вот. А еще Что? один диск один, да? Еще один диск. Сейчас. Сейчас снимем суперфильм. Потом я его смонтирую. Может, что-то вырежу. Может, ничего не вырежу. Вот, как раз получается. Шука стопа. Ну, где-то 6 6 6 ступок 1 2 3 4 5 шесть. ну и пластинка там будет, как раз должно быть на малек ладочки. Кляр классный. Чем-то напоминает мне Гатставы. Не знаю, чем почему. Или Блэк или, какой-то. Или какой Блэк, какой а? А не, Гатставы чем-то От Сейчас сколько Так больше этих будет. А у меня у стена болит. Фу -фу. Такая работа. Смотрите, порошка нету, чтоб не думали. Порошка тут нету. Я вымыл эту коробку, когда-то высушил. Вот, спецом. Летом еще помню, да, подумал. О, хорошая штучка для книжки отправлять. Ну, книжки, книжки в коробках ездят, ездят обычно. Вот. А это поедет с дисками, все таки немного хорошо есть, но его уже нету все, сейчас сделаем, тут уже осталось два диска. прокладки все и уже ухватит Ух, я уже устал сейчас. Какая-то работа. Надо что спеть блин до пяти часов я и успею я все успею вот как раз два и как раз вот этого. Вот. Вот, вот ну как-то так сейчас будем сейчас будем как-то это дело все впихать в этот как его сейчас будем все это дело впихать. получилось 6 6 коробочек пробочка. Сейчас будем ее, точнее, как-то искить и убирать. Ну, вот так вот, раз. Так, так получается, это глаз. Так вот, трис. Я буду делать сейчас я так камера 49 дисков я запаковал вот в эту коробочку 49 дисков здесь вот она по весу сейчас ну, весы взвес принесу взвешу вот, запаковал сюда здесь на полторы тысячи гривен вот, а сейчас, то есть, туда пластинку я побо побоялся вставлять, потому что, не знаю, как он удастся, пластинка может сломаться. Вот, ну, короче, теперь будем самую пластинку паковать, вот, ну, пластинку паковать легче, мастер, вот мастер, пластиночка. пластинкой все окей. Сейчас мы вводим в этот пенопласт. Влага пенопласта полно. Вот. Опа. Так что это дело легче уже будет. Вот так вот. Опа! Да, ja, а это я оставлю. Это так, а потом... Да, сначала надо скотчем мотнуть. Ну а сейчас мотнем скотчем. Никуда не виделось. Опа! Так, и вот. da frente, Так, тоже на амолёт будет. уже вот. не тянется. Ну, это вот так. Сверху. Ну, теперь точно тушкой надо будет. Это даже вот так. Какая-то надо вот, обрезать, блин. Вот, приходит во время аппетит приходит во время еды как говорится ну, вот. так то что идея ожидается во время делания чего-то Опа. Опа. так вот как-то так вот раз а это как-то вот так у вот. ну вот и получается уже посылочка дубовая никуда она не денется вот. теперь мы все это скотчем замотаем сейчас покажу, конечно, в понедельник, скорее всего, в своем канальчике. Или в автольничек, когда уже посылка прибудет. И посмотрите. Так. Надо показывать посылочки. Правильно. Опа. Ну вот. Сейчас еще вот это и все. Ох ты посылка, а что с ним будет? Она уже в картоне там. С этой картинкой уже ничего не случится. Ну вот, посылочка практически, практически уже. Все. Тут 49 дисков. А тут виниловая пластинка. Ну, все, два места получилось. Как ни крути, по-другому никак.